для правнуков победы высший долг Бессмертный полк Ты будешь жить в Битании Бессмертный полк Победы наши пламя Бессмертный полк Бессмертный рядом с нами Бессмертный полк Пусть встанет строй народ моей страны, Пусть вспомнит села и города.